Вот задача называется, по-моему, рыбалкой. Смысл. Перед нами озеро квадратное, в нем рыбки плавают, по краям стоят рыбаки. Цифры это длины рыбацких лесок до каждой рыбки. Нужно соединить каждому рыбаку свою рыбку. Здесь удобно начинать, применяя принцип четности. Представим, что это шахматная сетка. И попробуем выделить. Ну, можно черное, можно белое. Мы давайте выделим черные клетки. Вот они. Они у нас. сюда. Это это и вот это. Сейчас смотрим, какие цифры могут попасть в наши к нашим рыбкам подходят раз два четное подходит раз два три четыре пять подходит соседняя нечетная не подходит семнадцать раз два три четыре пять соблюдается соответственно четная рядом две четных рядом не вводим раз два три четыре пять это вводится это нет тройка попадает рядом шестерка подходит четверка не может ну и смотрим, сначала маленькие циферки, пересчитаем, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, где-то вот одна из этих должна быть, а это шестерка вводится, и одну забыли, это вот эту, четверка во многие попадают, вот троечка, хоп, это мы соединили. Эта четверка больше никуда не дотягивается. Только сюда. Вот она. Вычеркиваем. Дальше у нас. Вот четверочка. Единственный вариант. Только так. Иначе десятки не будет выхода. Десятка пойдет как-то так. Пятерка может быть сюда. Сюда. так А вот тройка только сюда. Значит пятерка это идет только сюда десятка выходит 17 сюда пятерка мешает и выворачиваем дальше это вроде как делать техники четверка единственный вариант так здесь значит так пойдет шестерка здесь так ряд 2 3 4 5 6 сюда попали четверка какую-то из этих ну, единственное так так так значит пятерка у нас сюда выходит десятка не есть. так шестерка шестерка сюда не дотягивается значит у нее вот это как-то так пойдет так а 17 у нас попадает вот сюда должна быть раз два три 4 5 шесть семь восемь девять 10 раз два три 4 5 шесть семь попали значит шестерка сюда пятерочка выходит вот так десятка раз два три 4 5 шесть семь восемь девять десять вот задачка решена Опция дрипса, опция. Эх, я молодца.